Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и у меня буквально парочка новостей. Первое. Стартовал дискорд сервер, начал работать от GSN. Кому интересно, ссылочки под каждым видео в описании, в том числе и под данным видосом. Жду всех в гости. Заходите, знакомьтесь с новыми людьми, общайтесь, спорьте, узнавайте новости, делитесь новостями, проводите весело время. Короче говоря, делайте все, что душе угодно. Единственное, что обязательно ознакомьтесь с правилами пользования дискорда, но поверьте мне они абсолютно не сложные. Ну и, соответственно, я думаю, всем под силу их выполнять. В частности, я озвучу заблаговременно для тех, кто переживает. На моем Discord-сервере запрещено преследование по каким-либо убеждениям, запрещено хамское общение с другими участниками сервера, соответственно, запрещено использовать нецензурную лексику, запрещено спамить, запрещено размещать ссылки, э, ну, кроме тех ребят, кому это будет разрешено. Отдельно обозвучу потом, ну и будем обсуждать это все непосредственно на самом Discord. Короче говоря, ребят, кому интересно, кто хочет в приятную веселую компанию единомышленников, пожалуйста, запрыгивайте по ссылочке в описании на Discord. Ну и, соответственно, будем там общаться и продолжать. И весело проводить Наше с вами свободное время Второе что хотелось бы озвучить ребят С учетом того что наконец-то Разработчики позволили не только Избранным но а преобладающему Большинству дарить подарки Я не могу не воспользоваться Такой возможностью и хочу Предложить вам следующее Я хочу предложить вам шансы Получения премиумной машины Либо хороших подарков выше чем Предлагает Wargaming Если вы правильно помните или исправили напомню я то самый высокий шанс выпадения премиумной машины, какой-либо, вот прям совсем даже самый захолослой, из контейнера составляет 5%. И то это настолько редкий случай, что и считать, честно говоря, особо долго не придется то количество контейнеров, которые имели такой шанс выпадения машин. В основном шанс выпадения машины премиумной составляет приблизительно от 1, ну максимум до 3%. Ребят, я вам предлагаю следующее, я предлагаю, вам поучаствовать в розыгрышах на моем канале с шансом получения премиумной машины разной стоимости всего лишь за 1 доллар но ну, либо допустим за 3 или за 5. Сейчас объясню более подробно значит на данный момент у вас на экранах следующая презентажка если вы кидаете донат на 1 доллар, то соответственно между 10 такими игроками будет разыгрываться приз с 3 до 5 долларов. ...долларов стоимостью и соответственно ваши шансы победить в таком случае составляют 10% если вы кидаете гарантию в размере 3 долларов то соответственно приз увеличивается и вы можете выиграть себе приз в том числе премиумную машину стоимостью от 8 до 15 долларов ну и если вы гарантируете 5 долларов на розыгрыш то соответственно ваши шансы все такие же 10% поскольку разыгрываться будет между 10 игроками Которые кинули гарантию Ну и соответственно вы можете Выиграть с вероятностью в 10% Себе какой-нибудь приятный Хороший наборчик стоимостью от 20 до 25 баксов Итак ребят что необходимо сделать? Первое, поскольку есть ограничение того, кому можно дарить подарки, вам необходимо сообщить мне свой никнейм в игре, ну и, соответственно, мы должны с вами зафрендиться. Как можно это сделать? Самый простой способ. При оформлении доната, ссылка на мультивалютный донат э, есть в описании к данному видео, заходите по ссылочке и в тексте, который отправляете, вам необходимо написать следующий текст. Пример текста сейчас видите на экране. 1 доллар дефис и ваш никнейм в игре, под которым вы играете на евро сервере. Я вижу ваш донатик, я записываю ваш никнейм и жду от вас в самой игре. Приглашение стать друзьями. Добавляю вас в список своих друзей. Соответственно, мы зафрендились. В течение недели будут собираться соответственно, гарантии от 1 до 5 долларов. И по окончанию недели на стриме в онлайн режиме, без всяких подтасовок, будут проводиться розыгрыши призов. Условия проведения розыгрышей следующие. Все участники розыгрыша делятся на три категории. Категория 1 доллар, категория 3 доллара, категория 5 долларов. Каждый десяток игроков, которые кинули в соответствующую категорию, соответствующую сумму гарантии между ними проводится розыгрыш приза. То есть, если задонатило, грубо говоря, 30 человек, соответственно, проводится 3 розыгрыша. Первый розыгрыш между первой десяткой, второй розыгрыш между второй десяткой, третий розыгрыш между третьей десяткой. Если вы кидаете несколько донатов одновременно, допустим, 3 доната по доллару, то соответственно в первой десятке вы занимаете 3 места из 10 возможных. Если вы бросаете донаты с перерывом во времени, соответственно, вы занимаете по одному месту в каждой из десяток, которая будет формироваться. Таким образом, ваши шансы увеличиваются. Что хочется добавить еще. Такие розыгрыши будут проходить в каждой категории. В категории 1 доллар, среди каждого десятка игроков, между тех, кто задонатил 3 и, соответственно, тех, кто закинул 5. Сразу возникает, я думаю, вопрос, а что делать, если десятка не набралась? Все игроки, которые занимают последние места в последнем десятке, который не закончился, то есть, допустим, 47 игроков сбросили свои донаты, 47 мест на розыгрыш. Розыгрыш проводится между первыми четырьмя десятками игроков, которые кинули соответствующую гарантию. Остальные же семь игроков переходят на следующую неделю, и, соответственно, на следующей неделе будут участвовать в розыгрыше. Что хотелось бы еще отметить. Никакой фальсификации, никаких подтасовок. Заблаговременно в описании к стриму, на котором будет проводиться розыгрыш, будет указан период времени, за который были сняты данные по людям, которые сбросили соответствующие гарантии. Список игроков будет выставлен в описании к видео, и вы будете четко знать, в какой десятке вы находитесь, и, соответственно, под каким номером в этом списке вы есть. Генератор случайных чисел в онлайн режиме выберет Цифры от 1 до 10, от 11 до 20 и так далее. И таким образом будут определены победители. Все призы будут перечислены, как только закончится розыгрыш в течение максимум одного дня. Что хочется уточнить еще. Если вдруг по какой-то причине, ну прям я не знаю по какой причине, вы не присутствуете на стриме, на котором будет проводиться розыгрыш, не беда, вы заходите в запись данного стрима и, соответственно, все узнаете. Ограничения по правилам следующие. Поскольку призы в магазине постоянно меняются, то, соответственно организатор розыгрыша а именно я буду определять какой конкретно приз вам перекинуть в любом случае он будет в ценовом диапазоне который был указан ранее то есть вы в любом случае получаете существенно больше в случае победы чем вы кинули гарантии плюс к тому хотелось бы обозначить что поскольку компенсация за уже имеющуюся, допустим премиумную машину она производится насколько мне известно исключительно в серебре дабы вы не получили ненужные вам серебро за ваши кровные деньги перед тем как отправлять вам подарок я безусловно зайду и буду смотреть если такая машина у вас в ангаре и если такая машина у вас в ангаре есть то тогда братки вам придется ну чуть-чуть немножечко подождать до тех пор пока не появится следующая машина на продаже которая у вас отсутствует в ангаре в конце концов никто не мешает провести переписку и спросить у того кому полагается приз хочет ли он получить именно эту машину себе в подарок, даже если этой машины у него в ангаре нет. Вот такие вот, друзья, розыгрыши планируются у меня на канале. Если вы за честные обзоры подписывайтесь на мой канал, ну а те ребята, которые со мной уже не первый месяц знают, что за все время существования моего канала я ни одного человека ничем не оскорбил, ну и уж тем более никого ни в чем не обманул. Поэтому, ребятки, если вы хотите поучаствовать в честном розыгрыше с реальным онлайн розыгрышем призов, а а не просто рандомным выбором самого ютубера пальцем в небо. Пожалуйста, ребятки, участвуйте, сбрасывайте свои гарантии, ну и, соответственно, давайте начинать получать призы с существенной выгодой для себя. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира и спокойствия.